В данном видео мы рассмотрим тему «Работа с заказом и заключение договора в TC Market» и начнем с подтверждения заказа. Когда заказчик допускает вашу оферту, то она меняет статус на «Принята». Посмотреть оферту можно в разделе «Поставщикам», «Заказы в работе», «Электронный магазин», «Оферты». Такая оферта отобразится на вкладке «Предложение принято». При необходимости нужную оферту вы сможете найти с помощью фильтров поиска. Для просмотра оферты, а также заказа, если он уже был отправлен заказчиком, нажмите на номер оферты. В верхней части карточки оферты будет отображаться информация о необходимости подтверждения заказа. Также информация о заказе будет отображаться в нижней части страницы, в отдельном блоге «Договор». Для перехода к заказу из оферты нажмите на его номер. Также к заказу можно перейти из меню «Поставщикам», «Заказы в работе», «Электронный магазин», «Заказы». Такой заказ будет отображаться на вкладке «Новые», которая открывается по умолчанию. Для перехода в карточку заказа нажмите на его номер. Здесь вы сможете ознакомиться с информацией о заказе, информацией о закупке, позициями заключаемого договора, с проектом контракта, если таковой был приложен, а также воспользоваться чатом с заказчиком. В случае согласия с условиями заказа нажмите кнопку «Подтвердить» и перейти к подписанию договора. Тогда заказ перейдет в статус «На заключение договора» и вы сможете подписать его с обеих сторон. Для внесения изменений и обсуждения заказа нажмите кнопку «Внести изменения и отправить встречное предложение». Также в заказе со статусом «Новые» у вас есть возможность отклонить его если вы передумали заключать договор с этим заказчиком. Для этого нажмите соответствующую кнопку «Отклонить» и укажите причину отказа. Отправим встречное предложение по заказу. Для этого нажмите кнопку «Внести изменения и отправить встречное предложение». Страница обновится, и в ее нижней части будет добавлен блок для внесения встречного предложения. В разделе «Уточнить позиции» нажмите на значок «Редактирование». Поля с ценой, количеством и сведениями об НДС станут доступны для редактирования. Внесите необходимые изменения. Обратите внимание, что при редактировании позиции спецификации нельзя указать цену за единицу товара выше указанной в оферте. После внесения изменений сохраните их. Далее, внизу страницы вы можете установить отметку «Окончательное предложение». В таком случае заказчик не сможет изменить заказ, а только принять ваше предложение или отклонить заказ. После внесения всех изменений нажмите кнопку «Отправить предложение» в нижней части страницы. Такой заказ изменит статус на «Отправленные для обсуждения» и будет отображаться в разделе «Электронный магазин», «Заказы» на соответствующей вкладке. Если заказчик также отправит вам встречное предложение, то оно будет отображаться на вкладке Встречное предложение от заказчика. Такое предложение вы можете принять или снова отправить альтернативное. Если при отправке встречного предложения вы установили отметку Окончательное предложение, как в нашем случае, то такой заказ заказчик сможет или принять, или отклонить. После принятия предложения заказчиком заказ перейдет на вкладку На заключении договора. Для перехода в карточку заказа нажмите на его номер. В электронном магазине OTC Market договор можно заключить двумя способами – в электронном виде и в бумажном варианте. Рассмотрим первый способ. Для заключения договора в электронном виде обеим сторонам понадобятся электронные подписи. Добавить файл договора, а также подписать его, может первым как заказчик, так и поставщик. Файл добавляется в разделе «Договоры». Для этого нажмите кнопку «Добавить договор» и выберите файл с вашего персонального компьютера. Файл успешно загружен. Для его подписания нажмите соответствующую кнопку. Также ошибочно прикрепленный файл можно удалить, если он не подписан ни одной из сторон. Удалить файл может только сторона, которая его прикрепила. Подпишем файл электронной подписью. Ваша подпись отобразится в разделе «Подпись поставщика». После подписания договора с заказчиком договор будет заключен. Подписи заказчика и поставщика отображаются в соответствующих блоках. Предложить заключить договор в бумажном варианте может как заказчик, так и поставщик. После того, как одна из сторон отправит такое предложение, второй стороне необходимо подтвердить действие. Для того, чтобы отправить предложение заказчику, в блоке подписания договора на бумажном носителе» нажмите кнопку «Предложить». Ваше предложение успешно отправлено заказчику. Если же заказчик направил вам предложение, то в этом же блоке отобразится кнопка для подтверждения. Подписание электронной подписью при этом не требуется. Как только вторая сторона примет предложение, статус договора изменится на «Договор заключен». Ниже будет отображаться сообщение о способе его заключения. Заключенный договор можно расторгнуть. Для расторжения договора необходимо отправить предложение о расторжении, а второй стороне – принять его. Инициатором может являться как заказчик, так и поставщик. Чтобы предложить расторгнуть договор заказчику, нажмите кнопку «Расторгнуть» в соответствующем блоке и ожидайте подтверждения от второй стороны. Пока заказчик не подтвердил расторжение договора, вы можете отменить действие. Если заказчик предложил вам расторгнуть договор, то в блоке расторжения договора» у вас будет отображаться кнопка «Принять». После подтверждения действия статус договора изменится на «Договор расторгнут». Такой договор будет отображаться в разделе «Электронный магазин», «Заказы» на вкладке «Архивные расторгнутые». В случае возникновения дополнительных вопросов вы всегда можете использовать раздел «Центр поддержки». Спасибо за внимание!